Так, привет народ Привет народ Вот такую тележку пригнали Цепляется к велосипеду Здесь вот Это стабилизатора наконечник Маленький такой Цепляется к велику Тросик И двое детей садятся, катается. Раньше колеса были сзади Теперь они посередине Когда были сзади, тяжело было давить на велосипед Теперь развесовка хорошая Человеку надо сделать навесик вот будем делать навесик. Так, вот такой каркасик получился. Здесь заказчик сказал сделать ровно. Здесь тоже ровно. Я предлагал чуть под наклоном, чтобы вода сходила, но он говорит ровно. И здесь, который мы имеем, профили гиб, согнули дугу. Две дуги, точнее, все, сделали каркасик. Сейчас вечером приедет, утвердим, потому что он, в принципе, планирует. Чтобы здесь была корзинка. Ну там плед взять надо, да, там на природу они едут там, чтобы можно было ложить. Или он сам зашьет уже сеточкой какой-нибудь. И потом прокрасим, и будет готово. Так, нашу тачаночку прокрасили. Пусть теперь сохнет. Заказчик захотел черного цвета. Сделали черного алюминиевый лист который внизу был заклеили чтобы не запачкать его все теперь будет сохнуть а потом сборка ну что велоприцеп закончен клиент заказал черный цвет покрасились сидушки прикрутили остается здесь навесик заказчик сам все это зашьет они выберут цвет или желтый или красный там уже место все это будет делаться чуть-чуть приподняли дышло дышло вот на таком пальчике крутится это с не реактивная тяга как она стоит стойка тяги стабилизатор или как на стойках которые идут но не принципиально здесь любой можно конечник использовать вот это отпилилось дышло приподнялось на 7 сантиметров и обратно приварили потому что когда он к велику цеплялся жопа была приподнятая получается все и остается ему вот здесь зашить сам тоже человек выберет сеточку так зашить сеточку вот так зашить и вон там зашить это получается если на природу на великах ехать туда плед положить там я не знаю там корзинку со вкусностями для детей вот. бардачок зашьется крыша зашьется и будет Нормально, он был без навеса, просто детей человек захотел навесить. Вот такое коротенькое видео провела прицеп при изготовлении навеса и зону для бардачка. Ну все, всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока.